Всем привет! Продолжаю читать книгу Game Engine Black Book Wolfenstein 3D, автор Фабиен Санглард. Сегодня поговорим о команде, которая трудилась над игрой. В 1990 году небольшая компания из Шрифпорта, штат Луизиана, преуспевала на рынке условно бесплатного ПО. Все, кто был подписан на программное обеспечение SoftDisk, получал инновационное издание. Игровое подразделение SoftDisk под названием Gamers Edge каждые два месяца выпускало игры для Apple II, Apple II GS, C64, Mac и персональный компьютер. Бизнес шел хорошо, но у некоторых сотрудников были другие амбиции. Они думали, что у них есть навыки, чтобы добиться успеха, и хотели это доказать. Они создали новый способ программирования прокрутки тайлов в играх. Они назвали эту технологию Adaptive Tile Refresh. И она позволила использовать аппаратную прокрутку на персональном компьютере, способным конкурировать с NES. В начале 90-го года они работали без перерыва. В течение выходных, чтобы заново реализовать Super Mario 3 на персональном компьютере. И продемонстрировать свои навыки Nintendo. Команде удалось создать клон Mario, но, к сожалению, Ideas from the Deep, как они себя называли, не смогли убедить Nintendo заключить с ними контракт. Как бы они не были впечатлены, японская фирма все-таки желала, чтобы серия Марио оставалась эксклюзивной для консолей Nintendo. Комментарий от Джона Кармака: Мы отправили эту демо-версию в Nintendo of America, и они в свою очередь отправили ее в Киото в главный офис. И тамошние руководители увидели демо-версию и были очень впечатлены. Однако они не хотели, чтобы их интеллектуальная собственность была на чем-то, кроме их собственного оборудования, то есть консолей Nintendo. Поэтому не сказали нам, что мы сделали хорошую работу. Но вы не можете ее продолжать дальше. Этого эпизода было достаточно, чтобы убедить их, что у них есть не только талант, чтобы удовлетворить свои амбиции, но и командная работа, чтобы пройти весь путь. В феврале 1991 года Четверо сотрудников софт-диск решили рискнуть и основали собственную компанию ID Software. На экране вы видите имена этих людей и их возраст на тот момент. Джон Кармак, 21 год, программист. Джон Ромеро, 23 года, программист. Адриан Кармак, художник. Том Холл, творческий директор, 28 лет, творческий директор э, или так сказать художественный руководитель. Они немедленно использовали технологию, разработанную для Mario 3 PC, чтобы выпустить свои собственные игры и создать свою собственную интеллектуальную собственность. Не теряя времени, команда создала, создавала не менее трех игр ежегодно. Commander Kin, эпизод 1, 2, 3. Декабрь, 14 декабря 1990 год. Commander Kin, эпизод 4 и 5 Goodbye Galaxy. Декабрь, 15 декабря 1991 год. Commander Keen Standalone Game Aliens Ate My Baby Sister. Сай, точнее не си Систера, Сайтер. Декабрь 1991 -го года. Игры выпущенные Apogee Software сразу же имели успех и очень хорошо продавались. Они также продолжали писать игры для софт-диск, в большинстве из которых использовалось адаптивное обновление тайлов. Это Dangerous Day in the Haunted Mansion февраль 91 -го. Commander King in King Dreams апрель 91-го Rescue Rover 91 -й. Rescue Rover 2 91 -й. Shadow Knight 91 -й. Hover Tank 1 Май 91 Катаком 3D, ноябрь 91 -го. Весной 91 -го года стало появляться новое поколение технологий ID Software. Hower Tank One поместил игрока внутрь танка. Наложения текстуры еще не было, и темп был довольно медленным. Катаком 3D ознаменовала ввод текстур в игры, и сделала еще один шаг к погружению в игру предоставив игроку возможность управлять боевым магом от первого лица. Вот что сказал Джон Ромеро о том, как они начали работу над Wolfenstein 3D. После того, как Катаком 3D был зарелизен в конце ноября 1991 года, мы заканчивали Commander Queen Goodbye Galaxy и выпустили ее 15 декабря. Затем мы взяли две недели отпуска, в то время как Джон Кармак получил компьютер э, Next и запрограммировал алгоритм сжатия векторного квантования для ВГА. Работать над Wolf 3D мы начали, когда команда собралась снова в полном сборе в январе 1992 года. Идем дальше. В ноябре 1991 года команда была свободна от каких-либо обязательств перед софт-диск. Их следующая игра должна была использовать 3D технологию, которую они создавали и она будет называться Wolfenstein 3D. К их команде добавилось еще 4 человека. В итоге их команда состояла из 8 человек. Итак, Джей Вилбур, 30 лет, занимался коммерческими делами. Кевин Клауд, 27 лет, художник. Роберт Прайнц, 37 лет, композитор. Джейсон Блушовак, 21 год, программист. Картинку, которую вы сейчас видите, можно увидеть в игре. Эту возможность добавил Джон Ромеро. Чтобы ее увидеть, игрок должен был перейти в меню, изменить вид, уменьшить размер экрана на одну ступеньку, и удерживать клавиши I и D и нажать клавишу Enter. Ну а это то, что вы видите, так сказать, почти оригинал. В сентябре 91 года команда переехала из Шрифпорта, штат Лос-Анджелес, в Мэдисон, штат Висконсин. Они основали свой офис в двухэтажном кирпичном здании в жилом комплексе Пайнс, 2622 High Ridge Trail. Все они жили в нескольких минутах ходьбы от офиса, за исключением Джона Кармака, который просто жил вверху, на втором этаже. Разработка Wolfenstein 3D началась в январе 1992 года. По мере того, как падала температура, а с неба падал снег, команда все больше и больше занималась своими делами. И почти не выходила из офиса. Разработка продолжалась 4 месяца. И Wolfenstein 3D был выпущен в мае 1992 -го года. В течение этих 4 месяцев организация команды была значительной степени стандартной для игровой индустрии той эпохи. Четыре парня забились в одной комнате, что диктовало быстрый темп работы и сильное чувство товарищества. Сейчас вы видите на экране схематический план офиса. На первом этаже это рабочая область, а на втором этаже игровая комната и комната Джона Кармака. Все работали с лучшим компьютером, который можно было тогда купить за деньги. С высокопроизводительным 386 dx 33 МГц с 4 мегабайтами оперативной памяти. Разработка велась с помощью Borland C++ 3.1, но использовался, конечно же, язык C. Borland C++ 3.1 по умолчанию работал в режиме VGA 3, предлагая широкий э, экран шириной 80 символов и высотой 25 символов. Джон Кармак программировал основной код движка. Джон Ромеро запрограммировал многие полезные инструменты, такие как редактор карт, TED-5, упаковщик архивов iGrab, звуковой упаковщик Muse. Джейсон Блучвик написал важные подсистемы игры, а именно диспетчер ввода, менеджер страниц, аудиоменеджер, диспетчер пользователей. Решение Borland представляло собой универсальный пакет – IDE, то есть интегрированная среда разработки, bc.exe, несмотря на некоторую нестабильность, допускал многооконное редактирование кода с подсветкой синтаксиса. Компилятор и компоновщик также, также были частью пакета. Более того, не было никакой необходимости э, входить в режим командной строки. Это IDE позволяла создавать проект, компилировать, запускать и отлаживать. На экране вы как раз видите компиляцию проекта Wolfenstein 3D. Чтобы компенсировать маленький экран монитора, некоторые разработчики использовали два монитора. Джон Ромеро и Джон э, Кармак использовали по второму 12-дюймовому монохромному монитору, на котором они использовали отладчик Turbo Debugger. Возможно, вы запомнили из предыдущих видео, в котором я показывал список режимов VGA. Так вот, режим 13H и режим 3H не имеют одного и того же начального адреса оперативной памяти. Это позволяет использовать трюк, когда две видеокарты подключаются к одному компьютеру. Один монитор устанавливается в режим MDA, это монохромный текстовый режим, собирает адресы данные с одного адреса. В то время как VGA отображен другим адресом, поэтому на одном можно нормально запустить игру, а на втором работать с отладчиком. Слева вверху вы видите отладчик на этом монохромном мониторе с режимом 3H. А справа внизу вы видите запущенную игру на втором мониторе с 13 режимом. Еще одним способом улучшения экранной э, э, площади полезной э, информации на экране было использование такого текстового режима, как высокое разрешение, то есть 50 на 80. Комментарии по-прежнему отлично помещаются на экране, поскольку удваивается только вертикальное разрешение. Вот вы видите пример открытого файла vlmain.c, который открыт в обеих режимах. И вы видите компромисс между удобочитаемостью и видимостью. Идем дальше. Все графические сеты... А в этом контексте это игровой ресурс, обычно всяческие картинки. Так вот, они были созданы Адрианом Кармаком. Вся работа была выполнена с помощью Deluxe Paint, и они хранились в файлах ILBM, фирменный формат Deluxe Paint. Так как VGA основана палитре, цвета задавались не через 24-битный RGB, а через индексы, указывающие на 256-цветную таблицу. Так вот, из-за этого творческий процесс был трудным. Адриан должен был сначала принять ключевое решение, какие цвета войдут в палитру, а затем нарисовать все только этими цветами. Кстати, некоторые игры, такие, например, как Остров обезьян, использовали несколько палитр, в зависимости от раздела игры. ID Software пошла на более простое решение. С одной палитрой на всю игру. Адреса палитры начинаются от... 0, ну я буду зачитывать в виде 0x00 до 0x0f по горизонтали и от 0x00 до 0xf0 по вертикали. Горизонтальный синий градиент внизу начинается с 0xf0 и заканчивается как заканчивается на fe. ff представлен розовым цветом. Это специальный цвет, который считается прозрачным движком и всегда пропускается во время рендеринга. Все осеты были нарисованы от руки с помощью мыши. Поскольку VGA растягивал буфер кадров при отображении его на экране, Адриану приходилось быть очень осторожным, чтобы рисовать в том же разрешении, что и игра, а это 320 на 200 пикселей. Графические ассеты делятся на две категории. 2D элементы меню, поставляемые с игрой, в файлах VGA Graph, VGA Head и VGA Dict. И 3D элементы это стены и спрайты, поставляемые в VSwap архиве. После того, как графические ресурсы были сгенерированы, далее все ILBM ресурсы упаковывались в архив и генерировался заголовочный файл C с идентификаторами ассетов. В коде движка использование ассетов жестко закодировано через перечисление. Это перечисление представляет собой смещение в таблице head, которое дает смещение в, в архиве data. С помощью этого ассеты могут быть восстановлены и переупорядочены по желанию без каких-либо изменений в исходном коде. В 1992 году было выпущено официальное руководство для Wolfenstein 3D. Которая содержит много рисунков Тома Холла и показывает множество закулисных эскизов, сделанных Томом Холлом и пиксельных рисунков графической команды. Сейчас вы увидите их на экране и советую сразу же, если вам интересно, жмите паузу, смотрите и дальше продолжайте проигрывать. Итак, смотрим на экран, следующую картинку. Следующую. И следующую. Идем дальше. Карты были созданы с помощью собственного редактора TED-5, сокращенно от Tile Editor. TED-5 не создавался специально для Wolf 3D, а изначально создавался для серии Commander Queen и со временем улучшался. Это был универсальный инструмент, поскольку он позволял создавать карты как для игр с классическим видом сбоку и тайловой прокруткой, так и для игр с видом сверху, таких как Rescue Rover или Wolf 3D. TED-5 не являлся автономным. Для запуска ему необходим был архив ассетов и связанный с ним заголовок. Таким образом, идентификаторы текстур непосредственно кодировались на карте ted 5 позволял размещать тайлы на слоях, называемых плоскостями. Этот многоуровневый подход оказался мощным и универсальным. В Commander Keen а, слои использовались для фона, тайлов, на которых игрок может стоять, генерируя бонусы и так далее. Для Wolfenstein 3D используются два слоя, один для стен, а другой для размещения бонусов и врагов. Использование Ted 5 не только сэкономило время на разработку инструмента, но и сократило время разработки всех других продуктов, так как все члены команды использовали его в течение многих лет. Ted 5 настолько хорошо справлялся со своей задачей, что позволял дизайнерам создавать уровни за считанные минуты. Из книги Master of Dooms. Поговорив с Ромеро и Томом, Скотт узнал, что группе потребуется всего один день, чтобы сделать уровень игры. В голове возникли значки долларов. Почему бы не сделать 6 серий вместо 3? Скотт сказал, если вы можете пройти еще 30 уровней, это займет у вас всего 15 дней. И у нас может быть такой вариант, когда люди могут купить первую трилогию за 35 долларов, или получить все 6 за 50 долларов. И если люди купят первый эпизод, а потом я хочу второй эпизод, это будет 20 долларов. Так что есть причина получить их все. После некоторого размышления ID согласилась. Идем дальше. Исходный код TED5 был выпущен несколько лет спустя. Среди исходного кода, написанного на Си, был таинственный файл, подчеркивание tom.pic17. А это оказалась взрослая карикатура на Тома Холла, сделанная Адрианом Кармаком. Вот как это объяснил Джон Ромеро. Ахахахаха, это он смеется. Вау, я совсем забыл об этой картинке. Не могу поверить, что она есть в исходных файлах TED-5. По сути, это картинка, которую Адриан нарисовал. Нарисовал Тома, который говорит «Извините». Дело в том, что Том и Адриан обычно сидели за одним рабочим столом. Том всегда стучал по столу, когда Адриан рисовал мышкой. И Том говорил «Извини». Идем дальше. Как вы помните, аудиооборудование было сильно разным. ID Software решила поддерживать 4 звуковые карты и стандартный динамик ПК, А это означало многократное создание ресурсов для каждой из аудиокарт и плюс для динамика. Упаковку их вместе с внутренним инструментом под названием Муз в аудиоархив. То есть нужно было создать, а еще и потом все упаковать. С игрой поставлялся комплект звуковых эффектов и получалось 3 комплекта. Для динамика ПК, дальше для Adlib, и дальше для Sound Blaster, Sound Blaster, Pro и Disney Sound Source. Все голоса, записанные Джоном Ромеро и Томом Холлом, они имитировали немецкий акцент как могли. Все музыкальные композиции были сделаны Робертом Принцем. В первые дни звуковых карт OPL золотым стандартом было программное обеспечение Secuons Plus Plus Gold. SPG, SPG, от Войетра. Войетра, вот. Причина этого заключалась в том, что у него был редактор OPL. Для черновой обработки композиций я использовал Cakewalk. Я использовал, я пользовался им уже несколько лет. И все это было настроено на использование аналоговых блоков для вывода звука. Наличие реальных звуков... Из этих блоков помогло мне аудиолизировать то, что я хотел. Я сохранял файлы SV в формате mid и загружал их в SPG, чтобы создать инструмент OPL для каждого трека. А сейчас вы видите программу Sequins Plus Gold от Vojetra. Итак, идем дальше. То, что идет в архиве Audio-T, это музыкальный формат под названием IMF20. Поскольку он поддерживает только YM3812, то есть этот Ямаховский чип, он адаптирован для чипа с нулевыми уровнями абстракции. Он состоит из потока команд машинного языка с соответствующими задержками. Поток управляет девятью каналами в OPL2. Канал может имитировать инструмент и играть ноты благодаря двум осцилляторам. Есть много других способов управления каналом. Например, огибающая частота или октава. 4 часа утра 5 мая 1992 года. Первый эпизод игры был загружен на Массачусетский BBS22 сервер. Wolfenstein 3D распространялся как условно-бесплатное программное обеспечение. Игровой движок и первый эпизод давались бесплатно и поощрялись копированию и распространению среди максимального числа людей. Чтобы получить 5 других эпизодов, каждый игрок должен был заплатить 50 долларов. Поэтому для максимального увеличения дохода важно было упростить копирование и распространение игры. В 1991 году интернет был еще в зачаточном состоянии. И лучшим носителем были трехдюймовые гибкие диски. Особое внимание было уделено общему размеру игры, чтобы она уместилась на одном диске. Все ресурсы вместе составляли от 1204 килобайта, но все было сжато до 645 килобайт. Обычно используемая 3-дюймовая дискета малой емкости с 1992 года могла хранить 720 килобайт. Полные 6 серий умещаются на двух дискетах. Смотрите на экран. Игра поставлялась в следующем виде. Файлы можно разделить на 5 частей. Wolf 3D.exe. Игровой движок. VSWAP.vl1. Содержит все ресурсы. Спрайты, текстура, цифрованные звуки. Дальше. Файлы музыки и звуковых эффектов. Используемые как в 3D, так и в 2D. Это AudioHead.vl1. AudioT.vl1. Дальше. Карты. Это MapHead.vl1. GameMaps.vl1. Ну и изображения. Используемые на... В 2 доменю. Это VGAD.vl1, VGAdict.vl1 и VGAph.vL1. Кстати, исполняемый файл движка очень мал. Он, он использует только 94 килобайта на диске, так как он жат lzx распакованный размер составляет около 280 килобайт, из которых 64 килобайта посвящены экрану входа и 768 байт. Для экрана палитры. Точнее, не для экрана палитры, а для палитры. Расширение файлов также имели значение. К примеру, VL1 это условно бесплатное ПО vl 3 ранняя трехсерийная полная версия. vl 6 полная версия 6 эпизодов. ВJ1 условно бесплатное ПО для Японии. ВJ6 полная японская версия. SOD это Spread of Destiny, это приквел Wolfenstein 3D. Идем дальше. Сейчас вы видите трехдюймовую дискету, широко используемую для совместного использования и распространения игры. Верхнее левое отверстие позволяет считывать в телю дисков распознать, является диск, ли диск малой емкостью 720 килобайт или большой емкостью 1,4 мегабайта. В правом верхнем отверстии имеется скользящий язычок который при открытии запрещает запись на диск, делая его доступным только для чтения. Вставленный в считыватель дискет или флоппи-дисковод, большой металлический язычок сдвигается вправо, открывая магнитный диск. Некоторые люди экономили деньги, сверля отверстия в своих, своих 720-килобайтных дискетах, чтобы они распознались как 1,44 мегабайта. И знаете, это работало. Несмотря на то, что изначально игра распространялась исключительно как условно-бесплатное ПО, позже для продаж потребовалось более традиционное средство. GT Interactive приобрела Wolfenstein 3D в 1993 году. И подарила ему настоящую коробочку. А также официальное руководство по подсказкам, составленное Томом Холлом и Кевином Клаудом. В 1995 году игра была переиздана на CD-ROM. Ну а на сегодня все. В следующих видео начнем рассматривать архитектуру движка плюс интересные места исходного кода. Не забывайте, что ваши лайки, репосты спонсорская поддержка очень и очень важны. Благодаря всем этим действиям видео могут продвигаться, становиться популярными. А это в свою очередь дополнительная мотивация продолжать начатое дело. Чтобы выйти на новый уровень, нужно, чтобы канал развивался. Но развиваться он может только с вашей помощью. Всем спасибо за поддержку. Ставим лайки, комментируем, репостим, оформляем спонсорскую подписку. Всем пока.